Гешенька. Ну а что? Нет, саранча не поносит. Ой-ой-ой-ой-ой. Я первый раз вижу такого беспомощного охотника. Что надо? Ну кто тебе ее будет ловить? Я? Или хозяин твой? Ты сам должен ловить? Вот. Сейчас все это полетит нафиг. Ну что, может, прекратим издевательство? Достать саранчу тебе, прям вот достать, достать саранчу надо, сам не можешь.